Доброго дня, участники Немиркин шоу! Чувствуете ли вы, что между вами и вашими друзьями растет дистанция? Хотя никто по своей природе не является токсичным человеком, вы можете приспосабливаться и принимать некоторые модели поведения, которые заставляют окружающих вас людей чувствовать себя некомфортно, а иногда даже причиняют боль. Поэтому, если вы когда-нибудь задумывались о том, не являются ли ваши действия причиной того, что ваши друзья отталкивают вас, тогда вот шесть признаков того, что вы можете быть токсичным другом. Первый – вы не болеете за их успех. Представьте, что ваши друзья участвуют в конкурсе, и наступает их очередь выходить на сцену. Вы ждете, чтобы поддержать их, или чувствуете неуверенность и горечь от того, что на сцене именно они, а не вы? Иногда чувство зависти может проявляться непреднамеренно. Вы можете проявлять пассивную агрессию по отношению к ним, обижаясь на них, или отдаляться от них из-за стыда или тревоги. Однако, даже если вы чувствуете себя расстроенным или завистливым, знайте, что любое негативное чувство, которое вы испытываете, является обоснованной эмоцией. Вместо того, чтобы критиковать себя, борясь с этими эмоциями или позволяя им управлять вами, примите их и практикуйте сострадание к себе без осуждения. Так вы научитесь справляться с конфликтом и, в свою очередь, направите его в более позитивное русло. Второе. Вы позволяете им. Игнорируете ли вы плохое поведение своего друга или оправдываете его? Если вы позволяете своему другу совершать вредные поступки по отношению к себе или окружающим людям, то вы можете быть токсичным другом. Хотя это и не оказывает непосредственного влияния. Постоянно позволяя им спускать с рук саморазрушительное поведение, вы можете нанести вред в долгосрочной перспективе как им самим, так и окружающим их людям. Вместо этого вы можете протянуть руку помощи и подтолкнуть их в правильном направлении. Вы не обязаны читать им нотации, если не хотите. Но указание на нужные ресурсы при сохранении честного и сочувственного отношения к ним может помочь им осознать свои действия. Номер три. Вы никогда не извиняетесь. Вам трудно сказать «извините». Все совершают ошибки. Вы можете непреднамеренно сказать или сделать что-то, что заставляет окружающих вас людей чувствовать себя плохо. Но если ваша реакция заключается в том, чтобы сказать другим, чтобы они смирились с этим или не беспокоились об этом, не обращая внимания на их чувства, то вы приносите больше вреда, чем пользы вашим отношениям. Никто не совершенен, но смирение и смелость признать свои ошибки – это признак подлинной искренности. Простое искреннее извинение в нужное время может сделать все возможное, чтобы смыть любую подавленную динамику в отношениях. Номер 4. Вы отвергаете их эмоции. Смеетесь ли вы над людьми, когда они выражают свои чувства? Возможно, вы высмеиваете их с помощью уничижительных комментариев или говорите язвительные замечания, которые принижают их эмоции. Дружба, основанная на язвительных замечаниях и легком чае, это прекрасно. Но если друг показывает, что ему это неприятно, а вы продолжаете это делать, значит, вы не являетесь хорошим другом. Это справедливо и для более серьезных ситуаций, когда они просят эмоциональной поддержки, а вы пытаетесь перевести разговор на что-то другое. Этим вы даете понять, что их чувства не важны и о них лучше не говорить. Номер пять. Вы требуете от них больше, чем даете сами. Как часто вы обращаетесь к ним за помощью, в то время как друзья должны быть рядом друг с другом? Чрезмерная нуждаемость тоже может быть обременительной. Чрезмерная нуждаемость может быть следствием тревожно привязанного стиля личности и низкой уверенности в себе. Поэтому для того, чтобы избавиться от этого, потребуются сознательные усилия, помимо открытого и честного общения с друзьями. Возможно, вам также захочется поговорить об этом с профессионалом поскольку он может научить вас, как научиться больше полагаться на себя и любить себя, что поможет вам поддерживать более здоровые отношения в долгосрочной перспективе. И номер 6. Вы высокомерны. Вы много злорадствуете по поводу своего успеха? Есть разница между тем, чтобы радоваться своим достижениям и быть гордым. Если вы слишком высокомерны, это может привести к тому, что ваши друзья будут чувствовать себя менее уверенно, делясь своими идеями и общаясь с вами. Может даже возникнуть ощущение, что они ходят вокруг вас как на яичной скорлупе, что не идет на пользу ни одной из сторон. Несомненно, оставаться собой очень важно. Оставаться скромным и открытым среди своих сверстников также важно для поддержания отношений и для того, чтобы нравиться окружающим. А вы считаете себя токсичным другом? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно.